Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это Бомбикс с нуля, прохождение блуждающих духов сегодня. Вот мой арсенал, здесь у меня половина оружия капаж штучные а половина не до конца куплены. Из тех, что полностью куплены у меня, динамит, узи, минка, маркира и осколочные. Остальные оружия мне давались просто за получение уровня по одной штучке. То есть бесконечные. Каждый бой могу по одной штучке использовать. Вот. Отвечу на такой часто задаваемый вопрос. Зачем я снимаю бомбик с нуля? Зачем я играю в бомбик с нуля? Эта игра давно уже умерла. И так далее. Чуваки, я знаю, что эта игра не уже умерла но я просто хочу снимать бомбикс мне нравится снимать бормикс э, и бомбикс не знаю я начал снимать ее уже значит я закончу ее снимать когда-то ну особо таких у меня планов тут нету грандиозных чтобы я там вот задротил прокачивался жестко в бомбиксе нету в планах лишь прохождения боссов и в принципе то и все ну дальше какие-то глобальные видео может будут выходить вот такие интересные уже а так тупо просто прохождение боссов вот тем более ничего сложного особо нету проходить босса там вот у меня 12253 фузы и 42 рубина вот. пока что не трачу пока что просто коплю ну а теперь поехали проходить блуждающих Духов. Я не знаю, этот босс очень легкий. Вот. Сразу беру ранец. Так, Накидываю минки. Ставлю балку. У меня одна балка. Ну и пытаюсь, я не знаю, всю реке, наверное. Ну вот так я и зауронил. Не очень как бы мощно. У меня особо нету мощных таких оружий, чтобы бить как-то их. Да, это, примерно нубское прохождение. Без какой-либо тактики. То есть, тупо буду забивать на хп -х. Так, надо порт взять. Экстренные брать не хочу. Лучше обычный порт потрачу. Ну и буду просто этого убивать. Так, что, калашников, наверное. Ну я его даже не убил. Да. Я думал, то, что я успею два раза выстрел сделать, но не получилось. Окей, теперь бьем 300 хп. Я бы, конечно, этого добил как-то. Да, давайте вот так сделаем сейчас. А то я зауронил. Я этого добью этого за уровня. Нормально. Да, здесь просто на хп обью их и все. Ничего нету сложного. Так, хотя я сейчас мог утопиться еще. Нам повезло. Так, все. Так, что я буду делать? Так, от номинка осталась у меня. Так, дальше что? Попробую ружье. Почти сумел на минку скинуть, но не скинул. Так, ну теперь надо к этому идти. К левому. Окей. Смотрите, у меня 300 хп остается. Да, что-то мне кажется, что я еще могу и просрать этот бой. Надо аккуратно, надо очень аккуратно все сделать. Грамотно. Так, что я могу сделать? А, я нап напалом пущу. Напал. Напал. Напал. О, нормально пошло. В идеале нужно, конечно, газовую кидать каждому, но у меня нету газовой, у меня ничего нету, у меня оружие все говно, поэтому у меня такое нубское прохождение. Прохождение нуба, хотя сам я не нуб. Что поделать, если так такие шапки? Да, точнее даже нет шапок ни одной. Нормально, даже панамки нету, блять. Ну нахуй, не знаю, мне лучше брать нормальную шапку, чем это говно. Ну как-то так. То есть я могу сейчас проиграть, скорее всего я проиграю, да? Но нет, я выживу, наверное, так. Что я могу сделать? так лучше конечно к нему прийти блин время у меня есть 30 секунд чтобы добраться к нему все шансы есть на прохождение так главное я заб... добить его сейчас ну, блин опять просто я успеваю как-то прикиньте да, его убиваю. И так. Остается один ход у меня, чтобы добить этого. Я не знаю, что это за прохождение, пацаны. Вообще пройду сейчас я его или нет, интересно. Вот как мне его добить? А -а -а -а, как мне его добить? динамит Он не убьет. Пиздец убил. Вот такое прохождение блуждающих духов. Вышло. Я сейчас не прохожу ни, ни миссии, ничего не играю. Следующее у нас прохождение Шаман Вуду. Но чтобы пройти Шамана Вуду, я куплю. Сейчас прям куплю Увалду. Она мне пригодится, где она. Так, купаю кувалду. Ну, сразу-то две штучки куплю. Две кувалды куплю. Вот. Куплю, значит, арбалет. Тоже две штучки покупаю. Ну и пока что все, наверное. Ангемет я буду брать, пока не стоит. А, можно купить газовую. Сейчас куплю газовую гранату еще. Ну, это на будущее, чисто. Где у меня газовая? Вот. Покупаю газовую. На будущее. Ну, две. две газовые покупаю. На этом заканчиваю видосик свой. Очередной. И всем удачи, всем пока. В следующем ролике будем проходить шамана в воду. Но мы сняли на